Короче, я ХЗ. Я не знаю, как я успел это сделать. Он меня зауронил душеметами ледяными своими. Вот это, это очень плохо. Плюс ко всему... Я уже юзал, да? Перед началом прошу минуточку внимания. Недавно я создал новый канал на Яндекс.Зене. И сейчас мне нужно набрать подписчиков. Для того, чтобы получить монетизацию видео.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 Жаль, что ты не снимал месяц назад, когда я слил все попыток на мятежника, ведь ни в одном ролике нет пояснений к действиям в реальном времени, очень полезный контент. Спасибо большое за поддержку, я старался. На самом деле ролик по мятежнику был снят еще ранее у меня на канале, но, наверное, многие его не видели. Вот поэтому я и решил переснять Виталий Паради пишет Поверь, это долгое прохождение, есть быстрее Я на этот комментарий уже отвечал Под прошлым видео Но ну, еще раз отвечу уже на видос Во-первых, в названии ролика сказано Что у меня не только самое быстрое прохождение Но и самое легкое прохождение А все, что будет быстрее Будет сложнее Если вы находите на ютубе какой-то ролик Где чел прошел право быстрее Это значит, он прошел его сложнее Также есть такой нюанс что скорость прохождения босса, допустим, мы берем параба, не зависит от тебя самого, а зависит от того, как тебе позволит сам босс это сделать. Нужно учитывать рандом. Реально, нужно учитывать рандом, дорогие друзья, потому что очень много нюансов на этом боссе, и нельзя прям вот 100% пройти вот строго по тактике, всегда он делает рандомные ходы, и это влиять на скорость прохождения. Я проходил этого босса тактикой наиболее близких к 100%. Тактика универсальная, плюс-минус отличается, плюс-минус похоже. Вот. Я постарался максимально объяснить. По этой тактике я проходил босса за 9 минут. Еще был такой момент, что у меня утопили носорога при помощи глубокой заморозки, то есть это реально рандом был, он мог спокойно выжить, если бы он дал другое оружие использовал бы, он бы выжил, и тактика была бы быстрее, потому что этот перс, носорог лидер, он реально тащит на ток, он мог спокойно убить одного пилота за 4 хода при помощи 3 зуба, и это реально очень повлияло бы на прохождение, на скорость прохождения имею в виду. Раньше можно было реально пройти очень быстро параба при помощи града, раньше град был мощный, но сейчас он не такой мощный, но опять же это был реально рандом, то есть больше на везение нужно было ждать, пока эти пилоты станут очень хорошо. Плюс на загадом пользоваться еще уметь. А это реально усложняет хождение. Даже если было быстрее, то это было бы сложнее немножко, и попыток может быть потрачено больше, соответственно, дольше. Также на прохождение влияет шапка поработителя. Да, действительно, если вы играете в парабе, можете пройти быстрее, чем я этого босса. Да, можно пройти быстрее, конечно, можно, но параба могут заморозить, и его могут морозить каждый ход. То есть, если у вас нет ранцев, или каждый ход морозит, то просто вы не сможете передвигаться, Соответственно, и можете спокойно проиграть этот бой Плюс ко всему, парабы могут забить быстрее, чем Уорона Потому что все-таки у Уорона пассивный реген есть И это больше помогает на боссе на этом, чем просто вампиризм Но Параб реально хорошая шапка на этом босса, да, не спорю Еще я делал очень долгие ходы на этом боссе, так как старался максимально комментировать видео И поэтому прохождение получилось чуть дольше Искандер на Сибулин, если я правильно прочитал если неправильно извиняюсь, он пишет, легким этого босса не назвать, э, рулетка на даст метеоры или нет, кинет лишние охранники или нет, даст бураны или нет, даст каменюк, который его перс изуронит и его газы выкинет, рандом полный. Но да, конечно, на этом боссе есть э, рандом, э, рандом, я не спорю, что он может дать каменюк, я не спорю, что он может дать метеориты. Это рандом, но я не зря говорил ставьте бронера, потому что бронера так он просто не убьет, у вас есть шанс выжить и довольно таки большой шанс из-за того, что бронер И можно заюзать и дальше играть спокойно этим персом, которого он зауронил, и даже если он кого-то убьет одного, второй перс выживает, вот как у меня одного убил, а второй ворон выжил, если же ворона наоборот убьют то можно вторым персом, который лидер Рог был у меня, цайкер, Можно подобрать шапку Ворона и спокойно этим персом играть И я выигрывал такую катку, когда у меня Ворона демона убивали И я выигрывал Рогом И даже без шапки я выигрывал, даже когда шапка тонула Ворона Я выигрывал, если у вас 300 хп остается после убийства парабы На пилотах можно выиграть при помощи этого персонажа без шапки я, я так делал, поверьте мне, и если вам дали метеориты, э, реально можно дальше играть спокойно, но иногда бывает, конечно, что вас там утопит, да, бывает, куклы у нас бывает. куску куклой ты ничего не делаешь, хотя я тоже делал с куклы. я от нее избавлялся, конечно же, от куклы, и тоже выигрывал. Формат видео топ. Спасибо большое, я старался. Малый, но стрельба ботов это рандом. Нужно слить боев 30, чтобы было все как надо. Возможно, в какой-то степени это рандом, но не такой сильный рандом, не такой сильный. Есть титановые пушки, от которых я вставал, и титановые пушки почти в 80% случаях, они спасают от урона. То есть в тебя стреляют сверляшкой, но ты находишься за титанкой, и сверляшка не попадает в тебя. Я вставал специально в такие места, чтобы у меня не попадал, так что это не рандом. Он, он бьет в основном-то снайпой и сверляшками, и от этих оружий можно избегать урона спокойно слушай, не могу найти бомбикс в стиме игра потеряла соединение с игрой, что делать попробую переустановить игру это во-первых во-вторых если ты открываешь просто бомбикс он без э, стима не запустится у тебя то есть ну, надо открыть Steam сначала а потом бомбикс запускать потому что э, бомбикс работает только со стимом вот. и либо заходить в библиотеку в стиме и там уже будет э, игра сама и открываю через Steam. А можно в нос не говорить? На самом деле я говорю не в нос, а просто со звуком у меня обработка звука не та немножко была. Я перестарался, реально перестарался. И вот так получилось. Лайк за отсутствие жестких таймингов, урон чисто коктейлем, а не огнеметом и отсутствие особых использования горячих клавиш. Спасибо большое. Я старался. На самом деле огнеметом тоже можно бить спокойно, его нужно просто уметь. А ну, бандит, спасибо большое за видео на подписался и тебе спасибо, что подписался на дзен а мы начинаем проходить королеву пауков этот босс будет посложнее, чем поработитель и посложнее, чем мятежный робот потому что на этом боссе не все зависит от тебя, а еще и от напарника нужен хороший напарник, чтобы не допускал ошибок плюс ко всему на этом боссе нужно реально очень внимательно играть потому что на этом боссе очень много ловушек начиная от скорпионов и заканчивая яйцами и на этом боссе очень рандомно появляются скорпионы, иногда бывает их очень тяжело сломать, даже бункеры их всегда ломают с первого раза. Проходить этого босса я буду с двух аккаунтов самостоятельно, чтобы было проще снять видео и прокомментировать его. Начинаем мы с команды. Первый персонаж у меня стоит лидер Рок в Призрачном Вороне и Верия Стратега. Почему именно Рок, а не Бобик? Все просто, потому что Бобика пофиксили. И он не такой актуальный, как сейчас у нас Рог, потому что Рог сейчас более полезен, он имеет прыжок, который рушит карту, вот. И за счет этого он полезен, потому что карта на этом боссе такая, себе, знаете, где нужно карту разрушать. Вот. Насчет шапки теперь. Шапку вы можете брать любую защитой от яда максимально, это может быть даже какой хирург, либо респиратор, если у вас нет ворона, как у меня. Но у меня ворон есть, поэтому я взял ворона, и он еще регенится, и он переведен к тому же. Защита от холода также есть, но почему-то этого босса сейчас забивают на холод. Не знаю, почему он душу дает и очень много снимает душами своими. Не помню почему, но это есть такая причина, по которой э, Ворон не так уж и силен на этом боссе, но все равно он считается лучшей шапкой на этого босса. А вы можете взять любую шапку вообще на него, на этого босса, но имейте в виду, что вам будет сложнее проходить намного. На счет артефакта, артефакт берите с крит уроном, максимально берите крит урон, либо это будет веер стратега, как у меня, либо это будет леднящий молот, либо это будет э, меч архидемона. Также вы можете взять э, лук Робин Гуда, по-моему там крит урон дает он, тоже неплохой персонаж, с луком будет, но я выбрал веер, потому что у него и защита от э, яда дополнительно еще к ворону. Второй персонаж... Вообще он даже не необязательный на самом деле. Если у вас у напарника есть мелкий персонаж, то вы можете вообще пройти одним персом. Да, я так делал. Я сейчас объясняю каждый нюанс этого босса. Да, максимально подробно объясняю, что этот перс не всегда можно его иметь. Главное, чтобы один из вас имел мелкого, а второй может не иметь мелкого даже. Прикиньте. Я раньше проходил вот так просто. То есть у напарника был, а у меня не было. Но я взял, это как это облегчает ситуацию намного. Вот, я взял на него также крит урон леднящий молот плюс советую брать шапку с бронебойностью так как на этом боссе очень решает бронебойка вы будете бить снайперской винтовкой его и больше снимать урона насчет расы, раса тут особо роли не влияет на мелком персонаже как можно брать как бобика так и зомбика так и любую другую расу, но зомбик чем он плох и хорош тем что он может и спасти и тем что может наоборот подвести, потому что этого босса очень легко довести до тех хп, на которых он создает яйца и иногда бывает так, что он убивает этого мелкого зомбика и доводит сам себя до низкого уровня хп и тем самым появляются яйца, вот. ну если яйца появились, можно пройти с яйцами, как говорится, да Насчет арсенала объясню пару нюансов. В идеале нужно иметь белый блок, чтобы и напарник имел белый блок, и вы имели белый блок. Но если у кого-то нет белого блока, желательно, чтобы у одного был. Тот, кто ходит вторым, должен иметь белый блок. Потому что если вы будете давать красный блок, он будет давать каждый ход паука за счет того, что будет носиться ему урон. Если урон наносится, он напускает паука рандомно. Далее. Еще нужно иметь снайперскую винтовку это понятно, чтобы уронить его снайпой. И еще нужно иметь атомку и, в принципе, стазис. В принципе, все. Если у вас тазиса нет, готовьтесь, что вы будете проходить с яйцами. То есть нужно будет яйца рушить. Можно пройти и без тазиса, конечно, да. Начиная прохождение, на самом деле, это прохождение будет очень тяжело прокомментировать, потому что тут очень много нюансов, и я постараюсь максимально обо всех нюансах рассказать. Но физически просто не смогу, но постараюсь как можно больше нюансов рассказать. Тут даже первые ходы бывают разные, из-за того, что персонажи появляются по-разному и прохождение может отличаться от моего прохождения, короче, но примерно суть одинаковая плюс ко всему я тут играю с двух аккаунтов и концентрация все-таки большая имеется и комментировать сложнее все-таки удается мне но я постараюсь, я уже попытку пятую, шестую и не знаю какую я не считал даже, уже пытаюсь записать погнали к прохождению, первый ход, позиции самые-самые ущербные но ну, хотя бы радует, что тут Рок у меня появился в этой позиции можно поэкономить мины хотя бы вот. Вот рок реально тащится, говорю. Получается без мин. Я обошелся тут даже. Ставлю перчатку здесь, чтобы дойти к нему. Первый ход я атакувал да. Конечно же, да. Даем атомку вот сюда именно. Ставлю мини-балочку вот такую вот. И подбиваю укритки помощи барьеров, там как-то стараюсь. Мне, конечно, повезло, но. И такое бывает. Насели пауки, конечно же, на меня, на I love you, вот этот перс. Второй ход, напарник, то есть я сам, потому что я играю с двух аккаунтов, понимаете, да, смену хода, с этой позиции нужно всегда давайте пауков, не важно, кто ходит, второй или первый персонаж, ой, напарник. Всегда, кто ходит там, дает пауков, всегда. Не важно, от того, что он первый или второй ходит, да. Выпускаю пауков, даю два шарика, чтобы сломать кокон, даю атомку, а атомку я уже дал, я забыл, просто я не вижу ее. я дал ее так идеально, что она стеллась с той атомкой, видите, как я идеально атомку дал, я не заметил даже ее, короче, крита не было, крита не было, сейчас ждем пока, блин, а. мы ничего не ждем, мы на паразите на этом, Короче, я хз. Я не знаю, как я успел это сделать, но это было очень сложно. Я успел дать крит еще, к тому же. Из-за этого босс сложнее, да, из-за таких моментов, да. Мне просто повезло сейчас, что я успел. Даю мимикрей, рушу кокон снова. Второй напарник всегда рушит корпус всегда. Если первый не, не успевает его разрушить. Если первый может его сломать дистраты, то первый рушил, второй просто дает вторую куглу. Даю бункер, бункер, шаровое оружие. Оно не всегда ломает скорпа. Нужно балку ставить по-хитрому, короче. Вот, даже если балку поставишь правильно, он может не разрушить, короче. Но, тут, реально, доза не такой. Стараться балку максимально хорошо поставить То есть максимально подальше От самого Скорпа И то не факт, что его сломает Вот, поэтому приходится добивать Потом Так, не отвлекаемся, не отвлекаемся Короче Даю третью кувалду с критом Бля. До 441 хп доведен это значит что? Значит, когда мы доводим вот до этого количества хп, примерно, плюс-минус там хп, появляется второй скорп но пропадает способность... Какая способность? Э -э Правильная. Не нужно больше рушить эти коконы, но появляется второй скорп да. Также э -э пропадает поле. Сейчас что мы делаем? Рушим второй скорп при помощи вертолета. Нужно в идеале стремиться к тому, чтобы сломать... Второго скорпа. Заход. Блин, как же мне неудобно с двух аккаунтов э, играть сейчас? Именно вот на видос. Но я справился, короче. У меня камера подвинулась с места, короче, вот. Из-за этого я кран криво показывал. Глубокая заморозка. Но это не суть. Так, смотрите, что мы делаем. Я постараюсь без траты хода сломать скорпа. И зауронить его еще дополнительно. Да. Беру овцу, просто беру овцу и уроню овцу его просто. Сейчас у меня будет крит, дорогие друзья На следующий ход будет крит Плюс я беру Изверга на следующий ход Чтобы максимально его зауронить Жестко сейчас, с этого момента можно его доводить Уже Следующий порог у него Когда доводишь его до 236 хп У него появляются яйца Нужно будет сделать это сейчас довести его для этого беру сейчас изверга и крит в идеале крит если вы не уверены что у вас будет крит и если у вас нету изверга конечно же нужно чуть ниже довести его чтобы было легче потом но я уверен просто у него нет игнора еще к тому же нужно еще учитывать игноры вот такие вот нюансы это нужно тренироваться это вам не пора которого так просто я прокомментировал. На самом деле, этот босс, он для меня легкий. Он для меня легкий, Просто тут реально очень много нюансов, о которых нужно сказать в видео. Да, так, спасибо. Спасибо. так, далее. Что далее? Далее у меня ходит этот персонаж. Второй. Руша просто... Можно с яйцами пройти? Давайте с яйцами пройду. Смотрите, как его проходить с яйцами. За 6 ходов нужно сломать все яйца. Просто отсчитывался через ходов У меня сейчас позиции просто очень хорошие Я могу себе позволить просто Сломать все яйца эти Чтобы не брать стазис Просто и все Это второй ход мой Опять же можно без трапик хода сломать скорпу У меня мемки есть И русу э, яйцо скорпиона Рушу еще лицо, С же камерам. Это был третий ход, на самом деле уже, да. Он меня зауронил душеметами ледяными своими. Вот это, это очень плохо. Плюс ко всему, я ее заюзал, да? Да. Да. Это очень плохо, дорогие друзья. Вот из-за таких моментов этот босс сложный. Но я думаю, пройду его сейчас все равно. Сейчас, короче, сделаем вот такой ход. ТП-фриз возьмем. Чтобы нам зарегиони, не... чтобы мы выжили просто. Да, хорошо, что Скорб попал по ворону, а не по мне. Если изброк сдохнет, то Все. Знаете, что можно сейчас сделать? Можно просто его уже оставить, э, этого Скорпа, и его уже не трогать, потому что я это сломал, все, я это сломали, все, можно его уронить. У меня еще КП есть в запасе, и я могу уже не трогать этого Крапиона. Я и так выживу просто, и все. Все, довожу его. В следующий ход просто его убиваю, и все. Он юзает еще. Зараза какая Так, теперь нужно его убивать Спокойно Все, добиваем этого дурачка. И это победа Да, это победа с яйцами, дорогие друзья С яйцами я прошел этого босса Хотя мог и без них Пройти спокойно, мог без них То есть как пройти с яйцами Нужно просто сломать их за 6 ходов Теперь давайте я расскажу, как брать 100% стазис, так, чтобы вы не ошиблись никогда. Допустим, первый походил, он выбил яйца, допустим, да? Второй ходит, и второй должен походить три раза. И на третий раз он уже берет стазис. И второй вариант развития событий, это когда второй выбил яйца уже, ходит первый. Первый должен походить три раза после выбитых яиц. И на третий раз он уже берет стазис. Надеюсь, этот ролик был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на Яндекс Дзен. Увидимся в следующем ролике.